Всем привет! Вы на канале заработать в интернете» И в сегодняшнем видео давайте с вами вместе проверим проект ESO на платежеспособность Кто-то может думать, что это какой-то там Китай проект ну это не так, это американский проект Здесь очень большое комьюнити, здесь очень большие деньги, очень большие инвестиции вы сейчас вот видите на моем балансе 200 долларов и 81 цент я только что здесь выводил деньги сейчас я вам все это покажу я все делал на видео просто все получается вот так вот не так как должно быть потому что времени мало все отвлекают меня вот видим 237 долларов успешно я вывел да вот с данного проекта всех же интересуют платят он не платят вот видите Выплата быстро все пришла мне на кошелек. И вот она, я сейчас вам еще раз продемонстрирую это все. Вот, выводил я 237 долларов. На баланс мне поступило 236 и 28 центов. Данный проект он платит. И сейчас я вам хочу видеозапись, как я это все делал. Итак, видим, моя стратегия отработала. Вот мой последний депозит был. 232 доллара И теперь давайте проверим Данный сайт на платежеспособность Сейчас мы всю эту сумму выведем А далее опять закинем 237 долларов Нажимаю кнопочку вывести Здесь нам нужно указать сумму 237 долларов указываем И нажимаем кнопочку submit Итак, деньги вот списались, снятие со счета, вот, ожидает это рассмотрение. Итак, друзья, прошло, наверное, ну, минуточек 5. сейчас обновим страничку. Видим, вот здесь все успешно. Вот, время, может, даже меньше прошло, просто я был занят, вот, открываем кошелечек. Здесь выплаты все четко, вот, пришли, вот, 14.26, Здесь вот время 14.18. ну, не знаю, смотрите сами, как транзакция обработалась, так, так деньги и пришли. Сейчас я буду закидывать все назад, чтобы здесь пополниться, нажимаем вот ресордж, перезарядка. Здесь сбиваем сумму 200 долларов. Нажимаем здесь ресордж и мне нужно перевести сумму 200 долларов. Копирую адрес. Открываем TronLink, назад, нажимаю здесь Send, вставляю адрес кошелька, Next, 200 долларов, нажимаем Send и продолжить. Итак, дом, транзакция у нас в обработке, сейчас подтверждение сети произойдет. И деньги поступят мне вот сюда на баланс. Итак, друзья, вы посмотрели запись. Все успешно. Я вывел, так самое пополнил. Вот пополнялся я сюда вот на 200 долларов. Идем вот назад, назад. Видим здесь. Вот есть телеграмма Они добавили, до да, Такого вроде бы не было. Мы можем перейти вот в телеграм бот. Кстати. Через этот бот, если у кого будут проблемы с пополнением, вы, допустим, вот нажмете здесь research, введете там сумму, я не знаю, там 100 долларов, пополните, и у вас вот здесь напишет красным типа, отказ, да? Вот как у меня было вот с этим депозитом 200 долларов. Вы вот пишете вот этого бота, здесь служба поддержка вообще отличная. Сейчас где-то я приложу здесь скриншоты, что я действительно с ней общался и она мне зачислила эти 200 долларов так как у меня вот на трудлинке деньги списались вот транзакция здесь делал депозит депозит на 200 долларов да у меня здесь транзакция списалась деньги но в проект мне деньги не поступили так как из-за сети там ну, вы понимаете, как это все происходит, я обратился в службу поддержки, мне быстро все ответили, все помогли, им нужно было сбросить. Какой у меня username в проекте от Байков и юзер ID. я ему вот это все предоставил, сбросил, мне буквально там за считанные минуты, секунды депозит опять вернули на баланс. И чтобы здесь зарабатывать, давайте перейдем на домашнюю страничку. Здесь у нас есть три стратегии, как э, ребята говорят, и как я пользуюсь, вот мои стратегии, да, вот, законченные, вот они все, да. я здесь ставлю на 24 часа. Вот видим, 200 долларов, потом 15 долларов, потом 205 поставил, 15.40, потом 226, потом 232, в общем, работаем по сложному проценту. Все нормально, все стабильно платится. Я, я проверил большую сумму специально для вас, чтобы вы мне написали, что это лох, развод и все такое. Чтобы здесь заработать, нажимаем вот э, море, выбрать стратегию. И здесь стратегия есть на 2 часа. Можете вот закинуть деньги на 2 часа, прокрутить и вывести. И вы сами убедитесь, что все платится. На 12 часов есть э, на 24 часа и есть вот э, на 72 часа. Ну на 24 часа мы видим стратегию от 18% больше всего. Нажимаю вот на 24 часа. Здесь выбираю полную сумму и нажимаю старт. Итак, все окей. Вот мои стратегии. Вот опять мой депозит в работе. Он сейчас отработает. И я могу все деньги сразу вывести на кошелек. Вот такой, друзья, проект. Кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Приходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.